Казань по праву считают одним из самых студенческих городов. 13 марта в культурно-развлекательном комплексе Пирамида состоялся 8-й конгресс студентов Республики Татарстан. Этот конгресс можно назвать самым грандиозным и значимым событием студенчества за последние годы. И именно здесь, на конгрессе, был определен вектор развития студенчества. Мероприятие посетил президент Республики Рустан Миниханов, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, а также другие почетные гости, которые занимаются поддержкой студенческого движения. Мы считаем, что наша стратегия 2030, которая принята законом республики, она определила главные ценности – это человеческий капитал. Вот те знания, то образование, которое есть, то умение, те навыки, те лидерские качества, которые присутствуют у вас, они позволят и дальше быть и республики и Татарстан лидером среди регионов Российской Федерации. В этом мы не сомневаемся. Хороший позитивный эффект развития нашей республики. Если есть у нас динамики, есть у нас изменения, а в том числе это огромный вклад и наших университетов, нашего студенчества, наших ресурсных центров, мы и дальше будем опираться на человеческий капитал. В Конгресса с 5 по 12 марта на различных площадках прошли дискуссионные встречи, на которых обсуждались актуальные темы студенческой жизни. А уже 13 марта была составлена резолюция, предложения которой были направлены правительству республики. Хотелось бы также напомнить, что в последний раз студенческий конгресс собирался в 2012 году. Олег Кашин, Владимир Нелюбин, Универньюз.